Каждый день более 2 миллиардов человек использует Facebook, Instagram, WhatsApp или Messenger. Это более четверти населения мира. И несмотря на растущее количество скандалов в отношении конфиденциальности и негативную реакцию общественности, Facebook продолжает расти. Общий доход за 2018 год составил 55,8 миллиарда долларов, что на 37% больше, чем в 2017 году. Но если все эти пользователи ничего не платят за использование этих приложений, как Facebook зарабатывает деньги, продает ли компания вашу личную информацию компаниям-политикам и даже правительствам других стран? На самом деле это намного проще. Как вы поддерживаете бизнес-модель, в которой пользователи не платят за ваши услуги? Сенатор, мы размещаем рекламу. На протяжении всей своей истории Facebook полагался на рекламу для получения дохода здесь и там. Компания экспериментировала с другими видами доходов, такими как оборудование, с гарнитурами Oculus VR и новыми динамиками портал. Но на самом деле все это мелочь по сравнению с доходом, который он получает от рекламы. Около 99% дохода Facebook приходилось на рекламу в 2018 году. На Facebook около 7 миллионов рекламодателей и реклама, которую вы видите, не похожа на традиционную телевизионную или газетную рекламу, которая для всех выглядит одинаково. Facebook и все его семейство приложений используют гораздо более сложный и ценный вид рекламы. Когда они только начинали, это были простые медийные объявления на веб-сайте компании, но с тех пор они превратились в очень ориентированную рекламу, где рекламодатель может выбрать ту аудиторию, которую он хочет охватить. Я считаю, что это началось после того, как Ширил Сэндбер присоединилась к компании. И, судя по ее опыту работы с рекламодателями в Google, искала. И она могла предоставить им это. И, вероятно, более того, используя данные Facebook, которые все добровольно предоставляют. Объявления Facebook имеют таргетинг, а это означает, что каждое объявление, которое вы видите, было специально для вас. Компании хотят платить только за показ рекламы людям, которые могут купить ее продукцию. Facebook предоставляет рекламодателям практически гарантию того, что они не будут тратить зря. В свое время и деньги гарантию того, что рекламу выпускного платья увидит. Школьник, а не пенсионер, или что будет видна реклама новой закусочной с бургерами, мясоедом, а не веганом. В результате такого таргетинга корпорации могут сэкономить деньги в долгосрочной перспективе и увеличить продажи рекламодателей, которые просто хотят охватить как можно больше людей. Нет лучшего способа потратить деньги, чем Facebook. Другая причина, по которой рекламодатели используют Facebook, это таргетинг, который предлагает компания. У компании есть масса данных о своих пользователях, и это очень ценно для рекламодателей, особенно для тех, кто, возможно, имеет ограниченный бюджет и хочет быть уверенным, что они достигают пользователей, которые реально могут превратиться в клиентов. Это привело к упадку телевизионной и печатной рекламы. По оценкам, в этом году цифровая реклама впервые превзойдет традиционную рекламу, собрав более половины всех потраченных на рекламу долларов. Но как Facebook точно знает, кто вы и что вас интересует, многие пользователи параноики утверждали, что технический гигант подслушивает ваши разговоры через микрофон на вашем телефоне. Это неправда, хотя Facebook зарегистрировал патенты, которые предполагают, что... Со временем он сможет принимать аудиосигналы из вашего телевизора, чтобы показывать вам лучшую рекламу. Он также зарегистрировал патент, который может интерпретировать выражение лица пользователя. Когда он читает свою новостную ленту, компания заявляет, что не будет использовать эти патенты, но явно продолжает уделять внимание способам сбора еще большего количества данных о своих пользователях. На данный момент он может собрать почти столько же информации просто исходя из того, что вы делаете с его семейством приложений. Конечно, вы вводите основную информацию, такую как возраст, местоположение и образование в своем профиле, но вам также нравятся страницы присоединения к группам, ответ на приглашение на мероприятия, обмен информацией о своем местонахождении. Facebook может упаковать всю эту информацию и фактически собрать ее, чтобы попытаться выяснить, что вы за человек, и, возможно, что вас больше всего интересует. Или еще лучше, что вы хотите найти, а затем продавать эту информацию рекламодателям, которые пытаются найти тебя. Facebook также может получать данные о вас с других веб-сайтов, которые вы посещаете. Через так называемый Facebook-пиксель. На основе этого калейдоскопа деталей Facebook формирует рекламный профиль для каждого пользователя, помещая его в определенные группы, к которой рекламодатели могут выбирать при покупке рекламы на Facebook. Корпорации могут настраивать таргетинг рекламы на основе ваших интересов, типа вашего телефона, вашей политической принадлежности и даже уровня дохода. А при наличии достаточного количества информации эти объявления могут так хорошо вписаться в ваш канал, что вы даже не узнаете их как рекламу. Но все эти детали всего лишь предположение Facebook. Неточная наука. Компания неоднократно оказывалась в затруднительном положении из-за неуклюжести своих инструментов таргетинга рекламы. Беременные женщины, у которых случились выкидыши, критиковали компанию за то, что она Продолжала показывать им рекламу детских товаров. Расследование про паблика показало, что у Facebook есть несколько категорий антисемитской рекламы, в том числе и ненавистной к евреям. Администрация Трампа недавно обвинила Facebook в дискриминации в рекламе жилья, которое до недавнего времени позволяла работодателям и арендодателям ограничивать аудиторию по признаку расы, этнической принадлежности или Пола, компания обязалась реформировать свою систему, чтобы предотвратить подобную дискриминацию Подобно тому, как реклама может побуждать потребителей покупать товары, они также могут Влиять на поведение при голосовании В ходе скандала с Cambridge Analytics данные 87 миллионов пользователей Facebook были Украдены, чтобы повлиять на президентские выборы в США в 2016 году мы недостаточно широко понимали нашу ответственность, и это было большой ошибкой. Итак, что вы можете сделать, если не хотите, чтобы Facebook показывал вам персонализированную таргетированную рекламу? Если вы пытаетесь избежать рекламы на Facebook, это практически невозможно. Но есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы Facebook было сложнее нацелиться на вас. Пользователи могут настроить категории, которые Facebook определил для вас в ваших настройках, но полностью отказаться от этого практически невозможно, даже если вы удалите Facebook, который становится все более популярным у компании. Все еще есть ваши данные, если вы используете Instagram, WhatsApp или Missingr. Instagram чуть больше 500 миллионов активных пользователей в день в историях. Функция которые есть в каждом приложении в семействе Facebook позволяет фотографиям и видео, созданным пользователями, занимать весь экран вашего телефона. Недавно Facebook начал менять свою рекламную стратегию, делая упор на свой продукт истории. Facebook начинает продавать рекламу рекламодателям и брендам в том же формате, он надеется увеличить это таким образом, чтобы в конечном итоге получить больше доход, чем реклама, которую они получают из навозных лент. В своем последнем отчете о прибылях и убытках компания объявила, что 2 миллиона. Рекламодатели используют истории для охвата клиентов. Таким образом, несмотря на утечку данных и судебные иски, Facebook продолжает привлекать рекламодателей, и хотя рост пользователей замедлился, он все еще растет. Но есть вещи, которые могут повлиять на перспективы рекламного бизнеса Facebook. Многие люди обеспокоены чрезмерным использованием социальных сетей. Генеральный директор Salesforce Марк Беньофф недавно сравнил использование Facebook с никотиновой зависимостью. Apple представила Screen Time, чтобы помочь пользователям сократить время, которое они проводят в социальных сетях и на своих телефонах. Мы очень озабочены регулированием. ЕС ввел довольно обременительные правила для компаний, которые ведут бизнес в интернете, и я не думаю, что это выходит за рамки. Воображение, что это может произойти в других местах, особенно в Соединенных Штатах. Еще один фактор, о котором Facebook говорил о снижении доходов от рекламы, созданной им самим. Эта новая функция под названием «Очистить историю», которая, по словам компании, будет развернута для пользователей в 2019 году. Очистка истории, по сути, дает пользователям возможность очищать данные, хранящиеся на Facebook. Чем меньше данных у Facebook, тем меньше вероятность точного таргетинга на вас рекламы. Марк Цукерберг недавно объявил о новом введении компании, в котором он обрисовал в общих чертах создание ориентированной на конфиденциальность платформы обмена сообщениями и социальных сетей. Подняв вопросы у инвесторов о том, как будут работать целевые рекламные продукты, если пользователи не публикуют сообщения публично. Через три недели после этого объявления массовый стрелок использовал Facebook Live, чтобы транслировать свое нападение на две мечети в Новой Зеландии. Facebook пришлось удалить полтора Миллиона копий видео со своей платформы. Несмотря на все эти события, которые, похоже, повлияют на бизнес Facebook, он продолжает расти. Я не думаю, что кто-то, кто на самом деле использует его платформу хоть сколько-нибудь заботится о том, что они раскрывают Facebook, потому что они продолжают это делать. Это безумие. Они просто продолжают это делать.